Приветствую подписчиков и гостей моего канала. С вами Ирина. В сегодняшнем мастер-классе предлагаю сделать вместе со мной пышный и яркий бант из узкой ленты. Такой бант может украсить повязку или ободок. Кому интересно, оставайтесь со мной. Для работы я взяла отделочную ленту ее ширина 2 сантиметра 4 миллиметра и всего его его ее понадобилось метр девяносто из этой ленты я нарезала полоски 10 штук по 10 сантиметров и 10 штук по 9 сантиметров для отделки середины я взяла кусочек отделочной гобеленовой ленты. Ее ширина около 4 см и длина этого отрезка 6 см. Еще нужны фетровые кружочки с диаметром 3 сантиметра. Сам ободок. Канцелярские зажимы. Клей момент кристалл, зажигалка, ножницы и клеевой пистолет. Итак, приступим. Сначала займемся отрезком ткани для оформления серединки. Обжигать огнем зажигалки нужно очень аккуратно. Видите, ткань загорается очень быстро. Можно этот отрезок использовать на одной стороне или другой склею этот отрезок при помощи клея момент кристалл нанесу клей на обе стороны на оба края ленты и края подверну к центру вот таким образом и закреплю такое положение канцелярскими зажимами. Ткань это очень плотная, потому без зажимов не обойтись. Можно использовать обычную бельевую прищепку. И в таком положении оставлю этот отрезок подсыхать. Теперь из большего отрезка буду делать лепестки. Складываю пополам, по центру. Теперь еще раз складываю вдвое, при этом совмещаю вот эти полоски люрикса. И теперь образовавшийся уголочек срежу ножницами. Здесь я буду отступать от угла примерно 7 миллиметров. Теперь нужно зажать пинцетом срез и оплавить его огнем зажигалки. Получается вот такая складочка. А обратный конец Уголочки складываю к середине. Вот таким образом. И самый кончик тоже срежу. Выровняю его, срезаю 5-6 мм. Зажимаю пинцетом и оплавляю срез зажигалкой. И получается вот такой лепесток. И таких лепестков у меня 10 штук. Теперь буду делать меньше лепесток Здесь те же самые действия повторяю в точности. Сложила. Еще раз. Срезаю уголок. Здесь нужно стараться выдерживать один и тот же размер, чтобы лепестки получились одинаковыми. Здесь уголок к центру и второй уголок. И здесь тоже стараться одинаково связать, чтобы длина лепестка тоже была одинаковой. И тоже у меня уже есть 10 таких же лепесточков. Теперь будем собирать бантик. Для этого беру основу из фетра и с одной стороны буду приклеивать два лепестка. Лепестки будут загнуты к низу. Наношу клей и приклеиваю один лепесток. И второй вот концы лепестков смотрят в разные стороны теперь то же самое буду делать с обратной стороны если вы будете делать в таком порядке то у вас Бантик обязательно получится симметричным. Вот тоже два лепестка. Если сложить основу фетра пополам, то мы увидим, что у нас все симметрично получается. Лепестки совпадают. Наклеен первый ярус. Теперь будет второй ярус. Сначала я приклеиваю лепесток по центру, то есть делаю в шахматном порядке, с одной и с противоположной стороны. И теперь лепестки второго яруса буду приклеивать справа, с правой стороны и с левой. третьем, во втором ряду у меня три лепестка и здесь тоже осталось приклеить боковые лепесточки. Смотрим, все симметрично. Теперь буду наклеивать меньшие лепестки. Здесь я буду приклеивать вот смотрите, я приблизила сразу три лепестка. И я ставлю три капельки клея там, где будут помещаться лепестки. Вот один, второй и третий. Это же я делаю с обратной стороны. Одна капля, вторая, и третий это был третий ярус бантика и теперь остается сделать четвертый последний ярус в нем будет по два лепестка с каждой стороны вот поставила одну каплю, вторую и приклеила лепесточки бантиком. Теперь делаю с противоположной стороны одна капля и вторая ту Заготовка бантика готова. Теперь можно бантик приклеить к ободку. Наношу горячий клей на середину фетровой основы и приклеиваю к ободку. бантик на месте, остается оформить серединку, здесь уже клей высох и теперь я этот же отрезок складываю еще раз пополам и только вот в крайних точках зафиксирую такое положение горячим клеем. кусочек буду приклеивать фетру с одной стороны здесь нужно быть аккуратными расправить все лепестки не спешить посмотреть, как смотрится бантик. И остается приклеить второй конец отделочной ленты. Вот. а теперь закроем обратную сторону фетровым кружочком. Нужно нанести клей по всей окружности. Клей не жалеть и приклеиваем фетровый кружочек. Все, теперь. Аккуратно все, красиво. Бантик готов. Яркий, пышный и воздушный. Кому понравился мой мастер-класс?